На день, чтобы у нас регуляция лучше была так растерли хорошенько он не длительный вот сюда немножечко ручки чтобы не вот так так мы начинаем прорабатывать задний серединный меридиан от от точки до джуй к точкам контялл очень аккуратненько спокойненько Задний срединный меридиан открывает двери ко всем меридианам. Он улучшает энергии ци и крови. Он начинает прорабатывать все системы и органы. Так, чувствуешь что-нибудь? На Легкая вибрация идет, да? У -у -у. Хорошо, отлично. Приятно? Нормально. Нормально. Но в энергомассажере имеется воздействия, 4 воздействия. Это иглорефлексотерапия, моксотерапия, массаж гуаша и вакуумная терапия. То есть целых четыре воздействия сейчас идет на ваш организм, улучшая все системы и органы. Так, помаленьку, потихонечку. Один сеанс биоэнергомассажера заменяет 10 ручных массажей. Сегодня выйдет из вас 4 грамма, 4,1 грамма токсинов. Это очень здорово. 6 километров вы сегодня пробежите трусцой. Вот насколько <с bastante> воздействие идет. Отличное. <с difficult> Происходит различные заболевания. Гипертоническая болезнь, сахарная диабета, очень много заболеваний различных. Так, с меридианом мочевого пузыря. От точки дзядзин идем. Сейчас такое чувство будет, как будто все переворачивается внутри, да? От точки дзядзин точкам боляла Идем очень медленно, хорошо. Что делает меридиан мочевого пузыря? Ну это в первую очередь он работает, выводит токсины из организма, то есть детоксикация идет организма. Выводит токсины с межклеточных пространств, лишняя жидкость выходит. С мочеполовой системой работает меридиан мочевого пузыря. Если забит канал мочевого пузыря, то, как правило, появляется сахарный диабет. Поэтому очень важный канал, Чуть -чуть маленько, где сердце, покалывает. сердце покалывает. У -у -у. У меня немножко интенсивность уменьшит, чуть-чуть стороны. Давление нормально же? У -у -у. Нормально сейчас? нет. Все хорошо. Меридиан мочевого пузыря это самый длинный меридиан. Он окутывает весь организм в целом от макушки и до пяток. Но он очень важный, как и все меридианы. Мы сейчас работаем. Убирает всю жидкость лишнюю. Убирает спастические боли. Угу. Верхний коллатераль прорабатывается. Сердце легкие. Пальчики идут. В а, так, есть, есть хорошо отлично так теперь средняя колотераль у нас прорабатывается это желудок селезенка поджелудочная железа и печень прорабатывается хорошо нигде не ни ощущений нету, никакой боли ничего нет, нет нету отлично так и сейчас мы прорабатываем нижнюю коллатераль, опоясывающий меридиан думай и это очень важный меридиан опоясывающий, то есть мы тут работаем с толстым, тонким кишечником, с, с, с нервами поясничного отдела, со всей мочеполовой системой прорабатываем с нижними верхней, с нижними конечностями. У мужчин очень хорошо при проработке опоясывающего меридиана простатит уходит очень хорошо. У женщины репродуктивная система очень хорошо. Поэтому это также еще и талия становится красивой. Сейчас я... мы будем фиксировать воздействие на две точки. Точка Даджуй и точка чан Это две основные. Так, все, я положила. Так. Теперь давай нажимай на плюсик. Постепенно, потихонечку, чтобы вот здесь чувствовалось воздействие. О, молодец, снова нажимай. Вот здесь чувствительность пойдет, можно остановиться. Угу. Вот здесь Я уже чувствую, пошло, да? Чувствуете, около лопатки. Около лопатки пошло. Теперь вот здесь точка к чанзян. Угу. Оп, внизу Хорошо, отлично. Ну еще один раз делай и достаточно. Мы засекаем одну минуточку. Фиксировано воздействие на эти точки. Очень важно, во-первых, точка даджуй считается точка долговетия. Она работает с шейно-плечевым отделом очень хорошо, с грудным отделом. И также она улучшает кровообращение головного мозга. Точка Чанзян ⁇ это точка для работы с органами малого таза. Очень важная точка с нижними конечностями. Во-вторых, вот эти две точки, когда мы их фиксируем, они работают в целом, со всем организмом в целом. Прорабатываются не только вот эти две точки, но и меридианы. Здесь мы прибавляем 3-4 интенсивности. Чувствуется? Хорошо чувствуется? Все. Да, Здесь хорошо. мы работаем с, с мочеполовой системой, с тонким толстым кишечником, с нервами. Здесь почечки хорошо прорабатываются. Не Нет, нет, нет. Сейчас мы, я минуту засекла, с минуту мы пофиксируем, а потом мы берем на минус. Очень хорошо. Как самочувствие, Татьяна Миходона? Нормально, да. хорошо. Приятно, да? Но самое главное сейчас я работаю со всем твоим организмом да. в целом. Восстанавливаю. Восстанавливаю кровообращение, кровообращение энергия, крови. Улучшается обмен веществ, регулируется вегетативная нервная система. Работает очень хорошо, гормональная система восстанавливается. Все, молодцом. Так, отлично. Точка чин -фу, она у нас очень важная точка. Также для органов малого таза у мужчин простатиты, это вообще очень прекрасно лечится. Мочеполовая система очень хорошо работает, и нижние конечности очень хорошо. Судороги уходят, варикозное состояние вен уменьшается. В общем. Право чувствуется. Угу. Так, мы... Минуточку. 8. Нормально. С, с, с, слева. О, слева начало? Сейчас слева. Начало, вот хорошо. Ну не и не все, не поработаем. Как раз и коленочки у нас лучше будут чувствовать себя. Так, достаточно. Так, минуточку засекла. Так, все. Минута прошла. Так, убирай. Так. Все, я на ветра, сырости, холода из организма. Мы будем работать по точкам. Это очень важно. Право, где у меня плевли, вот там чувствуется да mm -hmm. так все от точки доджй мы идем в точке цесуан Точка в цецуань проходят региональные лимфатические Я узлы. Я отлично, хорошо. отлично. Поэтому сейчас у нас идет мощная детоксикация. То есть лимфатическая система, вы знаете, как медицинский работник, что она принимает от организма всю абсолютно грязь. И соли тяжелых металлов, и химические вещества. То есть сейчас у нас идет мощная детоксикация, то есть выход токсинов из организма точки а потом, а потом мы наложим пленочку с энергетическим бальзамом и вот эта вся грязь выйдет через почки будет выходить. Затем идем на точке бинау На точке бинау у нас проработка легких и тонкого кишечника. Так, тут 0,5 минут мы держим. Угу. Прорабатываются легкие ваши и тонкий кишечник. Казалось, тоже будет в пальчики уходить, Да. Идет в пальчики. Идет сильнее. Очень хорошо. Здесь тоже лимфатическая система идет детоксикация. Здесь прорабатывается толстый кишечник и легкий тоже. Угу. Я еще с биологически активными точками работаю. Так, точки Шансанли. Это селезеночка и поджелудочная железа прорабатывается. Вот так. Ага, вот так сделайте. Так, проработаем. Затем мы работаем в айгуань, точки и на игуань. В айгуань это у нас сердечно-сосудистая, сосуды прорабатываются, чистится очень хорошо. Сердечная деятельность улучшает свое состояние. Вот. И пищеварительная система работает, там печень, желудок на, на игуане очень хорошо прорабатывается. Так, и две точечки. Шэньчжэнь и Тайвань – это очень две хорошие точки. Шэньчжэнь – это у нас вегетативная нервная система регулируется. Сегодня Татьяна Татьяна Мефодьевна будет спать как ангелочек. Вегетативная нервная система у нас очень хорошо регулируется, отлично, вот прорабатывается почему потому что китайцы очень огромное значение дают пищеварительной системе. это дорога жизни если она не в порядке то у нас все органы страдают от этого поэтому мы чистим хорошо пищеварительную систему и последних две точки это хэгу и Хэгу это отвечает Сумка перикарда за сердечную деятельность, то есть если есть аритмия уходит, тахикардия уходит, то есть налаживается мышца сердцем. И хоуси опять же работает с пищеварительной системой. Отлично. Сегодня вообще хорошо чувствовать будете себя. Водички сегодня надо будет попить побольше, теплой, с горячая. Все. Сейчас мы поработаем по пальчикам, потому что здесь огромное количество биологически активных точек. точек и также меридианы здесь проходят. Например, здесь идет э, меридиан легких, а здесь сердце. Видите, как я еще раз проработаю. Угу. Вот. Отлично, хорошо. Сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда. И сюда, раз надо. Значит, вот это. По часовой стрелке втираем этот энергетический бальзам, который убирает воспалительные процессы Также детоксикация организма выводит токсины из организма. Более утоляющий -э, да. Ну Сейчас пленочку наложим и будет греть хорошо, во-первых, и выходить токсины. Пока вы сидите у нас, пьете водичку, побеседуем, и мы пленочку снимем со спины, и вы приедете домой.